Всем привет! Сегодня мы обменяем Яндекс деньги на биткоин на сайте xhub.io. Для этого нам потребуется выбрать Яндекс деньги, биткоин, далее добавляем электронный адрес и указываем биткоин кошелек. Нажимаем кнопку Далее и попадаем в режим оплаты. Мы создали сделку под таким-то номером. Оплачиваем 10 тысяч плюс 50 рублей. Это комиссия сети Яндекс. Внимание. Мы не увидим платеж, если оплата будет выполнена через мобильное приложение Яндекс Деньги. Для автоматического завершения обмена используйте веб-версию кошелька. То есть мы нажимаем кнопку оплатить и переходим в нашу веб-версию кошелька. Нажимаем кнопку далее. Проверим нашу почту. На почте у нас уже есть письмо, где предоставлена вся информация по данному платежу. Посмотреть статус сделки можно также по ссылке. Нажимаем кнопку «Заплатить», я ввожу пароль из приложения, будем использовать аварийный код. Перевод отправлен. Пришло уведомление из кошелька, что перевод отправлен. Далее 12 минут. Я так понимаю, что и представляете, мой биткоин-кошелек уже пополнен. Это просто очень класс. Просто бомб. Он настолько быстрый. Я прикреплю скрин, что оплата пришла. Это был короткий обзор о том, как за Яндекс.Деньги купить биткоин. Быстро и без регистрации. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезно, а оно было вам полезно, поставьте лайк. Всего доброго.